Всем привет, ребята. Сегодня я расскажу, как же я снимаю видео. Чисто для моего усмотрения будет пару частей. Ну, частей три, наверное, будет. Часть... Частей, блин. Вот, во-первых, нужно выбрать фон. Вот такой вот у меня синий фон я выбрал. Там еще стоит такие для украшения от Ниндзяга коробочки такие для прикола. и нам нужна, конечно, сама пластина Лего, на которой мы будем что-то ставить, ребят. Берем вот, вот такого вот человечка. Ну, да, любого человечка можете взять. Я просто взял вот такого. Ставим его. Что нам еще нужно? Сзади нужна декорация. Представим, что у меня ее нет. Пш. все, она стоит. Теперь нужно научить э, его ходить. Часто у меня... Ну, не часто. У меня был один вопрос в ВК страничке. Э -э как же, ну, ты снимаешь э Видео Ну, как, как делаются шаги в Лего Просто мои друзья ну, Иногда не, ну, не снимают Лего Поэтому они меня спрашивают Шаги делаются очень просто Обычно выполняется 8 стадий шага Но у меня получается всего лишь Только 5 5, ребят, ой 5, вот, 5 у меня выходит Ну, не знаю почему, но у меня выходит только 5 ну, в принципе, нормальные шашки такие. Чик -чик -чик -чик. Поэтому я сейчас покажу, как у меня выходит. Вот как-то так у меня выходит. Это у меня был один шаг. Пять стадий таких. Чик -чик -чик. Так, фон выбрали. В принципе, все выбрали. Это всем пока-пока. Это была первая часть э учебы. Мульти снимать мультики Лего. Всем пока-пока.